Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике, как я и обещал, будем красить, до да, двери, покрывать их будем маслом, цвет давать будем не маслом, а водной морилкой Хорошо, что водная морилка сочетается и с маслом, еще с маслом можно и спиртовую, оказывается, марилку как бы смешать, ну не смешать, а покрыть поверх спиртовой морилки ну по поводу остальных как бы смесей я ничего не скажу вот что нужно сделать в самую первую очередь в самую первую очередь нужно всегда подготавливать продукцию нужно ее вышлифовать да, полностью но в данной ситуации вот у нас имеются двери вот. Но это не только двери, это например может быть фасады, может быть боковушка там к шкафу, либо какой-то стенки филенчистые. Что нужно сделать? Вот эти все поля предварительно перед сборкой нужно прошлифовать и потонировать. Это обязательное условие для того, чтобы здесь не было, когда филенка начинает играть, да, всыхается дерево до да, рассыхается это бывает возможно такое вот чтобы не было как бы не покрашенной древесины например если это сосна мы покрасим ее допустим в темный цвет она здесь покажет как бы белую полоску и заказчику это будет некрасиво он будет вызывать вас и вам придется это все исправлять как бы и ничего не докажете, что это там якобы дерево играло или что-то еще вроде того. Ну, я думаю, что предварительную информацию вам рассказал, что нужно делать. Теперь, после того, как мы собрали наши изделия, любое наше изделия, я шпаклюю акриловой шпаклевкой, вот обычной, как бы маленькие какие-то детали да, там. возможно это какая-то глубокая царапина которую если зашлифовать будет глубокая яма да. возможно это какая-то мелкая трещинка, изъянка вырванный такой клаптик как говорится древесины, которой, если при шлифовке может просто образоваться яма и при покраске она будет видна ну, как-то будет некрасиво. Лучше, конечно, легонько подшпаклевать. Вот. Все ударные части я просто промачиваю водой. Легонько. Ну, не поливаю, а как бы капелькой. И они просто за ночь, они поднимаются, вот эти ударные части, так что я думаю, что это не проблема. Можно убыстрить процесс с помощью какого-то утюга, Ну, я как-то этим ни разу мало вообще занимался. Один раз у меня было такое, когда я сильно ударил, торопился, я с помощью утюга это все вытягивал. Но если ночью, на ночь поставить именно удар, ударную часть, да, вот, которая в мяте у нас была, я смочил водичкой, за ночь она, древесина выравнивается. Потом это все шлифуется. Самый, конечно, шлифовать можно разными способами. Я пошлифовал первый раз болгаркой. И сейчас вот беру орбитальную машинку и ставлю... 100 зернистости, и это все обхожу полностью по кругу, вот. буду использовать еще такие две подушечки, это будет достаточно, это 150 зернистости, это 180 зернистости и все как-то по ходу вам это покажу, предварительно я это все пошпаклевал, все вмятины которые у меня были я уже выровнял, как бы чтобы не занимать время и в принципе можно приступать к шлифовке. Переместились мы в лакокрасочный уже цех, как говорится, можно начинать все это локировать Но нужно нашу основу убрать как бы полностью от пыли, то что я уже сделал по закадрам, и как бы начинать это все локировать Ну и конечно хочу предупредить сразу пусть это и масло, пусть это и акриловые да там лаки там и либо морилка но получается что проблема в том что все равно вот эту пыль мы вдыхаем и это дает на легкий по-любому так что я буду красить в распираторе вот уже рисковать не буду. Потому что как-то раз вам уже показывал ролик, как я с Патиной обращаюсь. Хапанул конкретно. Тогда целый день кашлял от нее, Как бы красил я объяснял. И да, объяснялся, как говорится. Сейчас полностью покрываю двери в основной цвет, получается. Это будет цвет вишня такой себе. Примитивный цвет, получается. Ну, так на банке написано вишня. Ну, в принципе, я как бы как-то немножко и подсомневаюсь что это вишня какая-то она сильно уж светлая вот ну что наносим Ну покрытие получилось равномерным, довольно неплохо все покрывается конечно краскопультом, это намного лучше чем руками, вот. но в принципе такую покраску которую я вам покажу, ну, руками ну, не очень реально сделать, вот так что в общем то получается что дальше делаем, теперь даже не убирая заготовку, у меня сразу второй э, пистолет, э, залитая черная э, как бы, краска. Э, настраиваю факел еле-еле такой, чтобы ну, еле черный цвет пробивался. Потому что ну, если будет факел довольно такой, вы ничего не, ну, который нанесет полностью черный цвет, вы ничего не сделаете. Вам нужно сделать еле-еле э, такую струйку которая ну, практически еле-еле пропускала краску. Ну, что-то наподобие вот этого. Может, и видно, но ну, плохо видно. <coughs> вот. Так что, соответственно, сейчас нужно убрать воздух. Не 2,5 атмосферы, там как ставить, а где-то одну, там чтобы еле-еле... Слышите такой звук? Поровнять две с половиной атмосферы. И как бы даже одной нету. Вот. Так что и аккуратно, четкими движениями, никуда ни влево, ни вправо. Здесь нужно, как говорится, твердость руки и правильное направление. Если начнем вилять рукой туда-сюда, это будет плохо. Сейчас я буду все вам показывать. Смотрим на примере филенки. Я буду сейчас наносить с одной стороны как бы ну, пока мне чтобы показать как как оно будет вот именно нужно закрасить полностью поле немножко захватить сам край допустим профиля и немножко сам, саму филеночку вот не нужно там прям тыкать как бы в древесину направлять факел Наводите на факел, где-то на воздух, чтобы и аккуратно наносите на вот этот угол. Швы я хочу тоже пройтись. С помощью швов оно добавит классный... Я думаю, что немножко уже понятненько, да. Ровность это вот так нужно идти, не вот так рукой, потому что так оно и пойдет. Потом, ну, трудно будет это убрать. Кто-то говорил, что не можно красить с краскопульта. Вот, объясняю. Видно, вы мало э, пользуетесь разными маслами. Есть масла, которые действительно наносятся только щеткой, валиком. Да? А есть вот такие масла. Да? Это итальянская фирма Уил Oil 1030, паркетное масло. Вот. Оно есть и 60% блескости, и 90%. Вот, я пользуюсь именно сейчас 10-30 матовый. Почему? Потому что с матовым работать проще. В, каком, в какой ситуации? Получается, если вы нанесли на поверхность, и какая даже мушка села, вы просто взяли мочалку, поролон, да, салфетку, вытерли и заново нанесли на это место, как бы масло да? не нужно как при полиретании ждать пока месяц высохнет перемотать и перекрашивать полностью всю деталь вот это такой большой плюс как бы так что залить можно поверхность ту которая будет стоять горизонтально вот беру я краскопут обязательно сыто болтали масло и конечно вот это все нужно залить масло через сыто процеживается довольно хорошо вот чтобы вы понимали что масло хороший продукт я уже можно сказать, поработал им, и вот именно вот этим маслом я доволен, как говорится, как слон. Но кто хочет купить подобные масла, да, я покупаю в одной фирме. WoodBoot. да, с контакты сброшу в описании, ну и ссылочку сброшу. Я как-то переделывал фасады на кухню, и там я как бы сделал им небольшую рекламку. И там подробнее тоже есть информация. Ну и контакты тоже сброшу в описании. Возможно, кому-то понадобится данное масло. Ну, масло довольно неплохо себе рекомендует. Даже <coughs> при работе я переделывал фасады. Я практически их ну, не шлифовал. Царапин на них не было и ну, в принципе мне понравилось качество масла, так что можно наносить. Сопло должно быть и 1.7, можно и 2. Но, э, какой совет, когда вот работаем двери, да, покрываем, э, есть возможность их перевернуть сразу на вторую сторону и покрыть как бы обе стороны сразу. Но проблема в чем? По моему горькому опыту, я делал предыдущие двери, хотел очень и очень быстро их сделать, да, потому что масло долго сохнет. Ну и я решил таким методом, как и с полиуретаном, ну, полностью залить все. Да. Первый слой я как бы хороший давал, но первый слой очень и очень быстро впитывается хорошо. А второй слой, как бы я решил, чтобы за два слоя нанести на э, сосну 150 грамм, где-то 120 грамм покрытия. Но у меня это не получилось. Когда я перевернул двери, у меня получились капли. Да, это такой косяк, как бы потому что с полиретаном такого не происходило. Пока мяся это красил, полиретан сразу схвачивался, как бы делал быстро пленку и как бы таких потеков не было и можно было за два раза нанести такой хороший приличный слой э, лака как бы, который уже защищал бы древесину вот, но из э, э, как бы сказать с маслом э, здесь такого нет так что, что те люди которые захотят как бы тоже обхитрить предупреждаю обхит... не получится я уже пробовал вот, я можно нанести хороший слой, вот поверну, вот я нанес хороший слой масла на горизонтальную поверхность, которая будет лежать в таком положении длительное время, да, оно как бы схватится. Так что коробку я смогу как бы быстрее покрасить, а вот двери нет, здесь не получится. Конечно, нанесу первый слой более-менее нормальный, но ну а вторые два слоя, не минимум как два слоя после первого нужно нанести, нужно нанести как бы по минимум для того, чтобы не было вот этих потеков сосна она как бы мягкая древесина и ей конечно не хватит одного раза, то есть двух раз чтобы сделать как бы нормальное покрытие для дверей минимум три раза с краскопульта, вот уже проверено твердой породы можно два раза, но все равно у меня получается три раза почему-то, ну я пробовал и два раза, но не то, лучше уже третий раз еще раз покрыть вот но иногда одни двери я делал вот, сосновые и все-таки у меня получилось покрыть три раза ну можно конечно и четыре покрывать там уже слоев не как говорится неограниченное количество вот чтобы вы понимали что с маслом нужно тоже быть аккуратно вот кто-то скажет зачем вот эти танцы с бубном да вот как можно его вручную нанести вот скажу сразу, что вручную у вас займет время где-то на одни двери полутора часа, если не больше. Вот, хорошенько это нанести. И вы просто, чтобы нанести один слой на двери, вам понадобится полдня. А так как я вот маслом, краскопультом маслом сможу, смогу нанести буквально за полчаса на один блок. Это можно сказать так себе отдыхающий момент так что что вы понимали сейчас я вот покажу каким факелом буду наносить и тогда вы поймете Конечно, туман есть, потому что сильно большую распилимость дал, нужно было бы поменьше, Ну, расход, вот на двери я залил, где-то ушло на одну сторону, сейчас 200, ну 180 грамм, ну почти 200 грамм. Вот, ну двери, конечно, 2,4 на 94, считайте 2 квадратных метра. 100 грамм на квадратный метр сразу первый слой ложится. Вот хотите, не хотите, это нужно сделать. Вторые два слоя уже где-то по 50 грамм на квадратный метр. Все. Вот где-то так. Какой изумительный только вот цвет. Да, вот сосна, конечно, она выделяет структуру, все, но очень хорошо впитывает в себя масло. Первый слой впитался прямо очень-очень сильно, потому что это мягкая древесина и на мягкую древесину нужно наносить много масла, да, чтобы оно хорошенько пропиталось. Вот, но все равно первый слой высох, он немножко шероховатый и нам нужно производить какую-то шлифовку, я пользуюсь либо вот такой подушкой либо вот такой наш абразивной наждачкой до да? 320 зернистости возможно 360 есть это лучше будет вот почему такая мелкая для того чтобы не задеть наш нашей вот именно краску да вот морилку потому что если начнем мы задевать где-то морилку она получится как бы белые полосы Ну это потом уже не очень таки красиво будет что белые полосы все таки мы окрасили мы в определенный цвет чтобы оно так смотрелось и здесь вот будут уже белые полосы во первых во вторых нужно вышлифовать все в труднодоступных местах как вот например вот здесь ставить на грубо и вот так это все аккуратненько затирать чтобы полностью выполировать, именно убрать везде весь ворс, в том числе и здесь, для того чтобы потом подальше не садилась пыль, а пыль она садится и через время, даже через полгода, эту пыль, когда хозяин изделия захочет очистить, он практически не сможет это сделать, потому что пыль въестся именно вот этот ворс, и потом это повлияет именно на, как говорится, на вашу репутацию, потому что у хозяина спросят, как двери, он скажет, а ну его. Сейчас производится мотовка, вот это все шлифуем вот этот весь ворс и потом покрываем второй слой. По покрыл еще раз маслом. Ну и уже видно, что масло второй слой уже не так впитывается, как первый. Так что вот так это все смотрится. Оно пока мокрое, блестит. А потом уже оно потускнеет, потому что мат тускнеет. Так что вот так это и получается. Потом по третьим слоем третьим слоем когда будем покрывать тоже нужно легенько пробежаться какой-то э, мелкой наждачкой можно той же самой 320 да, либо той подушечкой но, э, сами как бы фирма, которая продает это масло, у них есть ролики на канале, как они покрывают маслом двери, да, ну не двери, а именно изделия. Вот они рекомендуют скотч Брайтом. Ну как-то меня скотч Брайтом не получается никогда вообще. Вот я им не пользуюсь вообще, так что вот так вот такая ситуация. Ну все равно третий слой когда покрывать нужно конечно немножко протереть сбить оставшийся тот ворс который остался вот на всякий случай как говорится ну что ждем пока мясо это все высохнет я уже в третий слой когда буду наносить и матовать, уже не покажу а покажу уже готовый результат который Получится у нас. Вот на сосне интересная структура, да, так получается. Ну, красиво. Сосна смотрится под маслом неплохо. Но хотя я не люблю сосной работать, она мягкая, трескается, вот, лопает. Так что, ну, как-то не очень она мне нравится. Хотя структура у нее более-менее хорошая. Похоже чем-то на ясень. Вот ясень, если покрыть маслом, это вообще... Красота. Так, ну хорошо. В общем-то покрою все покажу. Конечный результат потом. Вот то, что, друзья, у меня получилось. Ладно, друзья. Идейку подал. Множество вам уже способов подал. Уже не знаю, как вам уже прожевывать и проталкивать вот это все. Как смог, так и объяснил, друзья. Все. Всем пока. До новых встреч.